Всем привет, с вами Александр, нахожусь в Гвардейске. Немножко прокачусь по городу. В этой стороне в 35 километрах находится Калининград. Город Гвардейск раньше назывался у немцев Тапиау. Первое упоминание об этом прусском городе относится к 1255 году. Сейчас поеду в сторону центра. Когда-нибудь сниму хорошее подробное видео об этом городе. Здесь очень много интересных домов и достаточно интересная история. Такое тихое, спокойное место. Всего 35 километров на восток от Ленинграда, и такая спокойная. Маленький городок, 13 тысяч населения. Впереди уже будет площадь, я сейчас поверну направо. и приморские города памятник владимиру ильичу Пишите в комментариях, как лучше, когда камера закреплена, или когда я вот так вот в разные стороны мотыляю Черепичные крыши за мной машина, я ее пропущу, медленно еду. Здесь брусчатка, а сверху лежит асфальт. Там дальше будет красивый домик. Я уже проехал, еду по маршруту, по которому уже проезжал. Вот тоже красиво. Обязательно сниму видео у самых красивых здесь домах и все расскажу. Но на это надо будет потратить, наверное, целый день, а то и два. Дальше там замок за рекой Сейчас в замке Тюрьма Оригинально Красиво Поэтому сейчас пройду пешочком. Зайду в этот двор с аркой. Пройду через Арку во двор. В Калининградской области очень много красивых городочков. Озерск, железнодорожный поселок ремонтируют там очень красиво. Черняховск. Да много мест. Картины висят. Бильярдная написана. Как сделали красиво. Котик сбежал. Смотрите, это да. Еще один котяра. Тут магазин. Куда ну, сыра. Можете... Сыры продаются. Парикмахерская. Ну отличное место, вот посмотрите. Город стоит, чтобы его посетить. А может даже переехать. Спокойная жизнь. Нужен Калининград. Минут 25 до Калининграда ехать. Если не спешить. Котярыч, как тебе живется здесь? Мой котик. Какой котик ласковый. Кс -кс -кс. Клевый. Ну показывай, что здесь посмотреть можно в твоем городе? Котярыч. Ой, Ой, Мне нравится. Если хрущевки еще сделать нормально, как в Калининграде, центр будет просто шикарный. Для туристов. Дом художника, храм, музей, памятник. Много всего можно посмотреть в этом городе. Всем пока, подписывайтесь на канал, если интересно, ставьте лайки, приезжайте в Гвардейск. С вами был Александр.